тогда мне ее только не показали я хотел немножко подзаработать у меня теперь много гулт 64 128. короче много гулдкоинов теперь вот кстати меня так долго не было что здесь какой-то дом построили да, ну ладно так там спайк ли он где все люди оле вообще? рэш живые люди о, Леон, привет. Ну, все. Короче, Ой, я привет. этот, этот привет. матрас. Ой. Ой, это кто? Что за птичка? Это человеку, которого растет у него, короче, детеныши есть. Я дал все свои голдкоины, чтобы вылечить себе память. Да? Я ничто отдал. И ты помолодел? Да, я помолодел. Смотри, какая флешка вообще. А, понятно. А что это за дом? Ах, ты Что за дом? Это моя мэрия. Вот это? Тоже мэрия? это... А, ну это тоже мэрия, наверное. Да, это, наверное, тоже мэрия. Да, у меня весь город это мэрия. Не понял, что пишу чё Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, А я вот ходил не да, да, да, такое. да, да, да, да, да, да, Почему тебе так темно? Реально ли он? Леон, подождите, подожгм сейчас и станет цветло. Ой, тебя выселились города, Ты что там мякнул? Я пошел свои вещи зайдешь. Слушай, этот это как тебе там Альмир, амината как тебя зовут? Альмир. Альмир, лучше не рыпайся, мэр тебе выгонит. Ты пойдешься там со своими вещичками. Пошел он на Да я ему вещей не оставлю. Бо. Пойдём? Я кусь. Бо летать убит. Пошли покажу кое-что. Пошли. Ну. Куда ли он делся? Соник. Бо, хватит летать. Я тебе сейчас крылья твои подрываю. дура. Тебе сила. Себя высели. Если ты меня убил, бы знаешь, что... Себя высели. О, ничего себе. Это что? Это, это связь с предками. Это связь с Это Но тут надо связаться. А, Монако? Ну ладно. Да, ты можешь у меня жить. Ой, дома. да, нет. Моё, ты ты смотри, и... А, да? и а, а знаешь... вот этот, как тебя... Не помню, зовут... Бо? Нет, не Бо. Вот Леон, Леон да, Леон. А? Леон. а вот сколько стоит этот дом? А, где я? <laughs> У ну, тебя... Ну, Сколько он стоит? Миллиардов? А вот ну, если ладно. серьезно, Значит, 400 кгл-коинов купишь? Ну, тебе скидочку сделаем. 400 да. кгл давай. Ну, наверное. Ну, давай. А за голову 100 вот так 6. Mm -hmm. Ну, давай голову. я хотя бы пока дом куплю. Давай. Эх, я их так долго зарабатывала. Я ну, пойду. У меня, у меня еще есть немножечко гемчиков и... гемов и может, кристаллов. Это, может, скинемся и мэра на кем? Нет, на, не, на не закинемся. Да я вас всех выселяю отсюда. А я бы стал, да, я Твой город я бы стал, я бы стал, я да уж, Бо. 64 голдкоина. 64 голдкоина. но Бог учит китайский. Ты скинешь, ты скинешь я тебе... один, Бог, Бог, Можешь тебе эту кирочку дать? Смотри, как быстро ломает вот, берё... вот, смотри, вот убьёшь, А давай, пошли, бьёшь. я покажу тебе, где меч можно купить. Кстати... Да. Я тебя сейчас... Подожди... Да, Там булл бул что-то бул продает. Там бул. же булл бул продает. Да ну, а что у такая тупая дверь? давай мне, быстро! У меня тоже гаечный ключ, смотри! Оп! Хоп хоп, как... хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, не, не У чувствую. меня тоже есть гаечный ключ. А, ну ладно, мне показалось. Все, поздно, у меня не тоже не есть гаечный ключ. Мох, <с боюсь> хох, хох, Мажорики, нужно, надо сказать было, чтобы оружие подороже делал. Да. Ну я этому голу могу, могу, а? За мою боль меня избивают. Я сейчас тут всех избиваю. Он у меня дома жил, не знаю, сейчас. Почему-то? Ну, он жил у меня дома. Я... Почему-то? Потому что он хороший очень. Не то, что вот... Нагло. Получи, погуби, погуби. Вот выгнагл. Да я песок восстанавливал, пошел вон. Погуби! А, а ну погуби! Погуби, погуби! Я же выиграю! Фия, фия! Этот, а ай, да давайте это, давайте. ё мое, я на крыше спамлюсь. Так, Давай ей еще ударим. Пойдемте Давай, в шеде, может быть. Ударишь, Леон, может в шеде пойдем? Если один, один раз не ударят, пока буду. шедев вот это. это да я тебе похавай. А -а -а. Давайте и все идем в шеде. Идем, Идем. Так. так, ну на ящике. Ну, я Ой, могу, сегодня, сегодня, сегодня, как я понимаю.. Ничего Но здесь. У меня самая лучшая позиция. Бесконечно. Погодите, надо это застроить. Да я по-бырому. Ну сейчас без тебя шоу удан. Да, сейчас без него. Сейчас без тебя шоу удан начну. Знаешь, с кем ты будешь, да? Че да, ты там сказала? Да угомонитесь. Раз. Мы ее разве начали? Сейчас Раз. начнем. Раз, не сбивай два. меня. Три. Четыре. Так, Бо штырит. А мне нравится быть, быть А мне нет. А, это было. Неудовно, меня втырят. все вы выштырите, вы что? Не втыкайте. аптыки здесь втырим. здесь Втыкают, втыкают. втыкают. здесь здесь Да. Аптыкизис. Да. Аптыкизис. Да, втыки. да ты бесишь! Отстань от меня! Давай Лён. Пошёл в бут... Пошел в мусорку! Нет. Так. Нет, уж Лён. Ливан, Я, стоп... Я должен получить первое место. Давай, Твоя прописка. со Своим гаечным ключом. Идите, помойтесь своим гаечным ключом. Это тоже... Получи, иди. На, на нет. Бо погуби, Бо погуби, погу... Нет-нет-нет-нет, я нет, нет, нет, не хочу губу. Я не... А, да, все, иди сюда. Леон, по-моему, читы юзает. Не юзает. просто. юзает. На, погуби, погуби. Я ем, я ем черваков. Погуби. Да, бо... да вы достали за своими читами. Это не читы, это называется яблоко с червями. с червями. А, ну я не говорю, что ли, он с да. Ну ладно. Да, на, на, губе да, получи, по получи! По, да? по губе! По губе, по губе, по по губе, по по Нет, не хочу, не отстай меня! Ну, все, это все, это враждается в дом спалю, соседушка. Почему я появляюсь в разных местах? Не знаю. Шипа. проси у мэра под именем Леон, который что вообще это... Чётерюга, это ключом. А я меня, я только сейчас заметил, что с нашей броней она меня ломается приняла. Я наблюдаю понаблюдаю пока что. У меня скоро ой, скоро ой, скоро ой меч главный <связывая> <связывая> все бог бедный без меч. <связывая> Ладно, дай я отдам Бо меч. Это ты не вернул. Бо прожил больше, чем я. <связательно> да вообще трэш, Олег. Ну давайте быстрее, я без Что? Ты мне нагрудник Феникса сломал? <связательно> Феликса? Феникса, ты слушаешь? Сейчас я тебя отфигарю. На. Вы мне нагрудник скотобаза сломали. Мы знаем. <связательно> Это, это Блок, вообще-то! Ой! Леон Агро! Леон! Подожди! Мне надо хотя бы победить Бом! Убей Боя! А ты что тут делаешь? Леон? Я! Я! Я воскрес! Меня воскресили! Ты... Я Нет, я тебя я не, воскресал, не воскресал! пошел вон! Ой, я ем какие-то бомжатские я. яблоки! Да которые купил уроки за рубль! А, Леха, я. Да, я. да вы достали! Бесите меня! <с <связать> <связать> вы не можете победить, <связать> а по Альмира, не можете Альмира победить, это же ли. Да, <связать> реально, вы что? Меня не можете победить, Сию. <связать> да на, по губе. По своей губе, если хочешь, получить высоты. <связать> а ну да, у тебя же А чем ты жуешь, Чупа-Чупс? <связать> Глазами, <связать> что ли? А, стоп, О, привет! <связать> иди, иди все бей Дай меня не бей, я уже из игры выпал. рыбалку. Олег, я там делала, Ой, позы заговори! А я, не, я, я выпал случайно. А она, ну ладно, тогда. Звалил, звездюк. У вас игра уже очень надолго затянулась, вы понимаете? Вы, вы, ну, надо выиграть. Ну знаешь, просто Леон Старпер не хочет проигрывать тебе да. мэр города зачем тебе выигрывать он, да, ты... Что я для... ты мэр вот это мы приколымся он не то что не только же мэр он еще и житель города вот он мне снес нагрудник, если он на нагрудник будут требовать так ты кузнец сделаешь себе да. там только найти бы я... мне материалы ну а где ты что заворовал нет, Алле, это что, это память, да. А, я Да, я пытаюсь помочь Боу, Боу Бо уже устал, пьяненько. Да вы чистеры! Да откуда у тебя яблоки? Может быть, всё-таки... Да откуда... Как яблоки смастерить мне? Я обидел. Боу, знаешь, что я с тобой сделаю? Да я сучу. Давайте предлагаю всем объединить против него, а то он что-то слишком... Олег! Фу, Олег! Фу, Олег! Фу, Олег! Фу! Подожди, тогда надо -то Бо первым вынести. У меня галлюцинация, я что то услышал, как кто-то покашлял. Да. Это, наверное, Бо просто харкнул. Он сичка, наверное. По губе получи, по губе, по... Отошел. почему ты мне мои суперспособности... Ой, я Ага, выиг... ну, а... выиграл, блин. Это Олег, сдох, а не я. Я, суперспособности... Я не могу снять банас. Вот ты, ты мне нагрудник снес, я с тебя буду нагрудник требовать. Да фиг тебе, сделаешь се. Да бог, выйди, бог, выйди, только вот мне нужно их во время. Бог, сейчас съем нафиг. У меня есть второй шанс. Место, чего... Я тебя сейчас плюну, Убей этого бога, бесполезно. Нет. Я его не считаю, как за человек. Сейчас я, я сейчас на Бо. Ка-ка-а. По губе получай, по губе. По Я достал со своими яблоками. Я сейчас тоже достал. Какие бо. яблоки, я Всё. не хаваю. Мы избавились от Бо. Я и так... А? Да. По губе. Да уже угомонись ты. Сдайся. Или кто-нибудь сдайся. Вы уже достали. Урай! ай Юрий, да боюсь, что ты сейчас шлык куда-нибудь. Да иди сюда, отчего ты убегаешь, что ты из-за этого битвы миллион лет будет идти. Да вы уже достали. Говорили оно. Я сейчас все мясо съем нафиг. Я на завтра. Ну, боюсь, он птица. птица более вкуснее, я слышал. Особенно попугай. А попугай это уже а, да вы достали вы меня уже весь загрузик сломали надо будет его Булу отнести, чтобы был на починил так пойду я пока они тут дерутся к булу схожу сниму на всякий случай потому что они мне он сейчас мне слез, не сломается где ли туки-туки, был А туки -туки был а, привет, я вот Нет, хочу тебя просить, почини вот так, вот так мне работает. вот на грудника я, да, я тебе потом занесу. Курина... Нет, это мало. Я тебе потом занес, занесу эти деньги, занесу потом, да, вот. Так, все вот, да. я там на груднике оставил. Так, что можно сделать? А что можно в целом сделать, пока... не что у меня вообще какой дом хороший? У меня дом хороший. Правда, я подарила на него все свои деньги, мне осталось 4 гема. Еще раз придется в шахту. А вообще, я хочу отправиться в путешествие и отправиться в новый город, потому что в новом городе я как бы еще то не был. Вот. вот тут музей. Непонятная какая-то штучка радужный луч ничего нет ладно типа вообще как-то скучно ладно неужели у них там закончилось что да не достали меня с вами вечно спорить да, Непонятно кто вот там вроде мир выиграл Надо кто там выиграл я выиграл надо к голову бесполезно сходить. Ходи. Да, реально он. Вот ты ли на грудик сломал? Логони него. Легоящик. Я Давай. молодость вспомни. Дай мне молодость. Знаешь? Вспоминай хоть сколько, только на грудник, да. Да откуда у меня нагрудник? У меня он у самого. Ой, не нагрудник, негоящик. Он у меня самого там нафиг сломался. Может... Ой, что-то я чувствую ускорение от Бога. Ой, да, давай мега ящик. Да, чтобы тебе... Давай! Сейчас покажу, как всех отфигарю. Так, открыл. Блин, ну тут, конечно, не Ну ладно. Такс. И что тебе? Так, Fire Sword 5 токен... Ну, 10 токенов. Форки на русском. А можно, пожалуйста, мне ничего не. Нет. Я тебя сейчас разогрею бесплатно. Я тебя сейчас разогрею. Давай ты мне дашь, я тебе дам 20... Да ты достал меня уже. Давай. Так, ты ну, что ты мне можешь предложить, Сэмин? 20 голдкоинов и мясо. А можно я с этим с Леончиком поговорю? Погоди, М дай ему... Ну, потом... ну ладно, иди. Где ты? Всё, ну ладно, месяц остается мне, продам его. Ладно. Эллион, Леон! леон, леон хорошо, дай взять тебя. пойдем с тобой Всё? наедине поговорим. Пойдем. Ну так, сто... ладно, потом что-то, торгуюсь. Я, я, тебе... я поторгуюсь с тобой. Так, иди сюда. Пошли. Так. Пошли. Чтобы Пошли. нас никто не слил. Эту... Энергетику перебил. Перебил. Да, ты... Этот, м Слушай, вот я хочу отправиться. Куда? Ты что, так, уходишь от нас? Я хочу отправиться а в новый с... город. Там немножечко побыть в новом городе, потому что хочу попросить. Можно, когда я приду, чтобы мне домик обустроили и голову построили? У нас с головой могут проблемы быть. У нас строители, знаешь, не особо от Бога. Ну, попросите его построить. Он умеет. Ну, ладно. Ну, короче, попроси, чтобы мне хотя бы там немножко показывало, что это я. Вот, а я пока пойду собирать вещи. Сейчас жду когда мне... был нагрузить маленькую голову, например, сделать. Маленькую. Ну, давай сделаем ее маленькую. Так. Вот, чтобы я пришел и домик обустроил, потом я тебе деньги занесу. Обустрою. Долг. Каким цветом? Красным. Бордовым, красный. или красным, и черным. Так, и ладно. Красный и черный будет. Хорошо, на этом буду ну, заканчивать. Всем хотя... спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока.